Ну и, соответственно, локцом управляешь, да, надавил, трапец эту вот растянул, локцом продавил, сократил, сюда ушел. Теперь еще раз продавил, растянул. Ага. Локцом теперь блюдечки такие вот рисуешь, опираясь в уголок лопатки. Стоп, стоп, чтобы уголок лопатки оттянуть вниз. Вниз, видно открылась, лопатка, вот, может, туда рукой залезть. Да, вот туда, <husen> раз. И теперь цифербат часов, вот три пальца отступают, да, прям как от диаметр часов получается. Это мы в реберно-поперечном сочинение. прям так посильнее да тык тык, тык. дави прям в ребрышки, да. Все подготавливаем к дальнейшей мануальной терапии, к манипуляциям, когда уже будет хруст, хруст, щелчки. Теперь смотри, опускаем вот эти. Я закончу, там продолжаем его вот сюда, подхватываем трапецию и кулаком, выезжать, а кулаком вверх поднимаем. А это тоже, как -то. Recht, раз, поднимаем. Теперь хватай вот эту косточку, опять маленький и вот так. Лигонечку, легочку, и вращаем топорик. Вот здесь топор с лопаткой получается. Да? Ставим пальчик вот сюда и вот так Щелкаем вверх, еще и вниз, да, вверх и вниз. А. Теперь лопатку. Эта рука на месте. это рука дает лопатку. И ты рассеиваешь лопатку. Да. Ага. Сюда. Изучаем монорную терапию на живой натуре. ребятки. Если вы не с нами, то вы много теряете. С вас подписка и обязательно ставьте лайки. С вами был Олег Алаб Гудвин.